Товарищи солдаты и молодости, сержанты Истаршина, товарищи правда жители и линии, офицеры генералы и адмиралы, дорогие граждани, граждане России, подготовляю вас правильно днем победы, приветствую вас. жизнь, покой и славы. Благодарю вегетерану, великолепно, а вегетерану от этого, страны украины, Показали, что никакой враг не сможет нас ни сломить, ни забывать, ни вылечить. И доказать, что у нашей Родины есть и всегда будет них огромный просто опасно, в рождестве. мая это решили на нашей Народ Город, не забывайте, священный мир. Мы знаем церковь за дождение этой победы. Помните, что именно наша страна, наша армия наветила нас в благорешающей, сослужитой это Второй мировой войны. Все в Мужество в идеале, Стойкость и и и личный всех, в, Ставим, ли все, все, кто в страны, Был замуж для меня, умер от голода этой крови. В жизни безусловное право страны мысльного возраста и подавили молодяне деми, а мир от войны. День, подняет, праздник, праздник, праздник Одиннадцать. Это общий правитель народов России и страны Мы были вместе с каждым человеком против нас. Именно тогда заинтересовался просьбой от нас на отрасль, в праздновательное время, самой жизни. Где мы не хранились? Мы всегда себе и ветераны и Они всегда вживают на заду молодости. своих одном чай. Да и нет и не может быть никаких границ. Сегодняшняя дам еще один город родился у словам. Мы знаем, если когда в свой клас проведен. Поэтому будем отвечать 60-летие ответа второго. Но и сегодня мы не правительство глаза на то, что еще гуляют по а ним и нацистское согласие, и идейная души. И что в них прибавили свидетелей старших, международными. Он тоже вещи смерть и жизнь. Задачи всего лишь. Так телевизор достойно. Избавиться от капитана. Уважаемые граждане и России, сегодня мы отвечаем самый народный родин. И гордимся тем, что у нас есть такой день. День нашего национального единства. Вот Он не только идея создавая организм на своих отцов и на своих пленях. Мои таланты любить Моей свободы, дорогой каждую пять разных людей и подвижать, подвижать и быть первыми во сроках. Это ты чувствую полное наше сердце, Давай, давай России! С праздником, с Днем Победы! Слава народу победит. Слава России!